Приветствую любителей Таро, профессионалов, а также тех моих дорогих зрителей, которые очень ждут нового выпуска. Сегодня у меня будет необычная такая, скажем так, несколько тем будет в одной. Я продумывала, как соединить ваши запросы, потому что есть мужчины, есть женщины, и в основном тема касается любви, отношений, поэтому решила назвать так «Мы на связи» или «Мы на связи сейчас», как вам будет угодно. Здесь вы можете загадать ее или его посмотреть тонкости вашей связи, присутствует ли она между вами в данный момент, когда вы смотрите, что эта связь между вами дает вам, и насколько она глубока, насколько она для вас несет такой импульс, что ли, который, благодаря которому... Вы острее чувствуете друг друга на расстоянии, либо в разлуке. Здесь э, будут даны, э, я надеюсь, карты нам покажут э, какие-то индивидуальные для каждого из вас, такие якорьки, что ли, которые делают вас одним целым, и вы становитесь счастливее от того, что они прозвучали в эфире, Да. Я беру свои любимые карты Таро Эллен Дуглас и возьму в помощь вторую колоду Таро Магия Наслаждений. Если что-то еще понадобится, потом озвучу. То есть я всегда перед тем, как начать, я не особо сильно вдаюсь там, какие будут колоды. Наверное, потому что это зависит от каждого расклада, как он пойдет. Да? Я никогда не знаю, что получится наперед. То есть для меня это, как и для вас, полная неожиданность и в какой-то степени очень добрая, светлая магия. Потому что именно расклады помогают углубиться в себя, в любимого человека и помочь как бы будущему да поскорее воплотиться в настоящее те кто смотрели предыдущий выпуск я думаю очень глубинно поняли суть отношений если вы его не смотрели я вам советую его посмотреть потому что здесь уже я буду говорить более детально об отношениях и, и возможно многим что-то будет непонятно но опять-таки я вас постепенно ввожу в это состояние расслабленности и ощущения своего внутреннего «я», потому что с этим, с постижением внутреннего «я» зависит ваше раскрытие в любовных отношениях. То есть по-другому можно сказать так, если идти от противного, если человек находится в токсичных отношениях, либо он по карте дьявол, да, он находится в зависимых отношениях, либо он неосознан, то он не может построить, к сожалению, глубоких каких-то истинных долгосрочных отношений по причине того, что они строятся на хрупкой платформе. А если мы осознанно идем в отношения, выбираем партнера себе, не по зову только страсти, да, а по зову своей души, глубинного какого-то стремления, поиска именно конкретного человека с конкретными характеристиками. Мы даже можем себе не отдавать отчет, какой именно человек нам нужен. Подсознание оно само нам подсказывает. То есть мы когда встречаем э, того самого или ту самую у нас как вспышка происходит. Эта вспышка, она нами даже вот не осознается. Мы просто понимаем, что нам хорошо. У нас эйфория, кайф какой-то своеобразный. Постоянно улыбаемся. Может быть, по-дурацки шутим или там что-то еще. неважно. Но мы растворяемся в этом человеке. Это и есть задумка как бы Божья. Да, чтобы мы поняли, что эффект любви не в том, чтобы быть эгоистом да, и только брать. А эффект этот сумасшедшая сладость тем, что ты делишься с собой, уже с этим человеком, вплоть до того, что телесно делишься. А этот человек, напротив который, да, то же самое происходит с его стороны. И взаимодействие этих двух энергетик, оно дает ощущение полной картины себя, полной картины мира, полной реализации себя в этом пространстве, которое мы называем мир. В общем, закрутила я, конечно, но я думаю, вы меня уже поняли. Авторский опять-таки будет расклад, я его первый раз буду делать вместе с вами. Я люблю такое практиковать, то есть мне приходит какая-то мысль, я ее вынашиваю в течение какого-то времени, допустим, несколько часов иногда, иногда меньше, и э, включаю камеру, как сегодня, и, собственно, происходит то, что происходит. Итак, расслабимся. Я уже говорила, что такое войти в свое, в свое космическое пространство, да? найти в себе вот эту концентрацию, вот эту точечку, которая вас соединяет, именно вас, именно с тем конкретным человечком, которого у вас вот здесь вот. Он у вас всегда здесь. У кого-то вот здесь, у кого-то на уровне нижней чакры. Это не важно. Важно, что вы с ним соединены да и давайте я сейчас начну выкладывать концентрируйтесь вот я да уже тасую понимаю что вы расслаблены прекрасно сегодня у нас как-то полегче идет замечательно давайте вы будете концентрироваться еще глубже можете прикрыть глаза можете взять с собой какой-то теплый согревающий напиток ну, допустим, поставить сейчас на паузу, взять напиточек или что-то такое приятное, может быть, какую-то не знаю, вспомнить какую-то прогулку с этим человеком. Может быть, поцелуй у кого он был. У кого не было, вспомните самое яркое во внешности вашего человечка, которое вас в этот момент, когда вы лицезрели, вот прямо в сердце, да, вот унесло вот какие-то переживания. Вот, вот этот момент, вот эта волна, да, порыва вашего, импульсная, она очень важна, когда я выкладываю карты. Ну что ж, буду выкладывать. Я буду это делать молча, концентрироваться, а вы просто отдыхайте. Пугайтесь ко мне, тут мой котешек пришёл, Семён. Он любит возле меня ходить. Итак, расклад я выложила. Не могу вас не обрадовать, наоборот, у нас двойка кубков. Это самая лучшая карта в этой колоде. Ну, плюс там карта влюбленная. Она говорит о том, что ваша любовь, она бескорыстна, истинна и всегда есть, была и будет. Двойка кубков. Вы обменялись этими кубками друг с другом. Либо если это у вас э, недавнее знакомство, если такие зрители, то тогда вас ждет это в ближайшем будущем, при вашей встрече, которая будет, кстати, скоро, что не может не радовать. Итак, сейчас я разверну рубашечками вверх. Ну что ж, меня радуют эти карты. Я буду каждую поднимать и рассказывать, что к чему. Здесь я а, сделала такие два полукруга. Они почему не круг, потому что вы пока не, не вместе. А, Мне смотрят пары, которые на расстоянии в разлуке. Здесь мы посмотрим, насколько ваша связь сейчас, какая она... Ну да, то, что я говорила в начале видео... Центральная карта, то есть э, то, что вот для вас самое важное в вашей связи. Рыцарь жезлов. Э, это с позиции мужчины. Да? То есть если меня смотрит дама, то она может понимать, что этот рыцарь, который сейчас на коне с жезлом цветущим. Э, Опять-таки, что такое цветущий жезл? Это намерение поскорее строить, начинать взаимодействовать до сексуальных каких-то проявлений. Вот сейчас этот мужчина он уже здесь, вот он уже в этом поле. Здесь э, такой закатный лук и небеса чистые, у него чистые намерения, он торопится к вам навстречу. внизу же тройка пентаклей, раскрываем конкретно его порывы, он идет по, по истинному своему желанию, это его воля, продиктованная свыше. Вас соединили небеса, он хочет строить. Тройка пентаклей, это, во-первых, огромная ценность, и вы, вас двое, и плюс троечка, да, вот еще один пентакль, вы что-то создадите, создадите грандиозное, потому что а, здесь эта карта имеет аннотацию, что... Высшие силы вас соединили для чего-то. То есть это не просто был ваш союз, как сердца услышали друг друга. Вы для чего-то вместе. Ваш союз священен. По двойке копков, опять-таки, я возвращаюсь к колоде, да, о чем это говорит. Центральные карты, ну, как нельзя лучше. Он в порыве, он, он движется навстречу вам. Я очень рада была это увидеть. По поводу мужчины. Троечка Пентаклей, если в связи с женщиной прочитать эту карту, она вам к вам очень привязана. Она вот тут, тут кстати, мужчина пишет письмо пером. Ну, как это старинные карты, да. А мужчина очень дорог ей, она мысленно отправляет каждый вечер ему какое-то послание. То есть вы постоянно на связи как на такой связи ментальной, как на чувственной, как на физической связи, хоть вы сейчас и не вместе. Почему вы не вместе, я объясню, потому что рядом с рыцарем Жезлов, куда двигается рыжий, рыцарь Жезлов? К своей императрице, вот она. Это лучшая карта для женщины в раскладе. Это говорит о том, что главная женщина для него это вы. Вы обладаете особой магией для этого мужчины, вы обладаете огромными знаниями, построении отношений, потому что опять-таки карт читаю. И пятерка Пентакли, выпавшая с вашей стороны, говорит о том, что очень мало сейчас возможностей выразить вам друг друга чувства. Вы чувствуете себя опустошенными, что он, что вы, потому что для вас не быть вместе это очень тяжело. Вы как-то сразу нашли общий язык друг с другом, поэтому именно в ну, не телесный язык, а, как сказать, язык душ, да, возможно, вы даже спорили, здесь есть паж мечей рядышком, у вас были конфликты, я вижу, они, кстати, по справедливости, вот сейчас сразу покажу эти карты, по карте правосудия паж мечей, они уже закончились, то есть сейчас они заканчиваются между вами, что-то такое произошло магическое, что вы перестали конфликтовать у каждого это свои я не буду здесь озвучивать все варианты это ни к чему но самое главное вы услышали период враждебности, непонимания каких-то э, непонятных вам проявлений друг друга по правосудию завершились и вы сейчас императрица для этого мужчины и он очень жаждет свиданий он уже наверное месяцев 5 вас не видел, у кого-то может быть 5 лет. Здесь ну, я не буду по срокам, просто пятерка дает мне понять, что очень длительный разрыв между вами. Я не буду говорить в точности это ни к чему, потому что общий расклад опять-таки проигрывается здесь. А что еще хочу сказать. Очень ценный. Здесь, представляете, возле рыцаря жезлом выходит две карты женщины. Вы, помимо того, что вы императрица, вы очень ценный, драгоценный человек для него. Вы та личность, которая его обогащает. Она дает ему энергию, воодушевление. У кого-то это может быть женщина, которая в прямом и в переносном смысле дает силы жить дальше, развиваться. Эта женщина очень ресурсная. Я сейчас не говорю о квартирах и о всем меркантильном. Я сейчас говорю о ресурсе женской энергии. То есть эта женщина в сочетании с ее очень эффектной женской сути, как, ну, как внешности, да, проявлений, она дает мужчине полет. Вот этот полет, он чувствует себя мужчиной. Он чувствует себя императором да вот если так можно выразиться по карте император он чувствует, что он э, это что-то большее, чем он сам э, просто наедине с собой да, вот вы даете этот импульс, вы даете это качество, качество почему потому что под, под картой э, королевы пентаклей выпал король мечей, в принципе, король мечей а, – это человек с сух, такой суховатый на эмоции, на показ эмоций, не на эмоции. Внутри он переживает сильный, сильный шквал, но он а, не показывает их по, по той или иной причине. Это может быть причины, там болезненного детства, юношества, не знаю, выбора профессии, либо выбора типажа, какой я герой в этой, ну да, вот ипостась. Это может быть все, что угодно, но этот человек обладает, очень глубоким умом. Он может а, очень сильно цеплять женщин именно такого склада характера и ума, потому что они видят его потенциал, а он видит их потенциал. То есть здесь вы как пара для меня. Но то, что вы была императрица, это уже понятно, что вы для него даже может быть больше, чем он сам. Но это не значит, что он подкаблучник. Нет, или там как-то вам дает это понять, это значит, что а, вы можете не сомневаться, что ваша связь не основана на а, том, что у вас, допустим, в реалиях сейчас происходит. Возможно, здесь по королю мечей проиграется, да, так как тут паж мечей, проиграется, что мужчина с вами конфликтовал. Опять-таки, и это тоже тут может быть. И по этой причине у вас мало сейчас эмоционального какого-то кайфа с ним, потому что есть какая-то -ка -ка -ка пробоина, которая пока, -пока нуждается да, в том, чтобы вы встретились и поговорили. Может быть, потому что пажмичи – это все-таки ревность, и есть у вас между вами ревность. Я не могу здесь сказать, что кто-то из вас кому-то там... Изменяет там этого здесь не, не проигрывается. Наоборот, здесь карта отшельник падает. Карта отшельник это человек находится в духовном росте сейчас. То есть он явно не гуляет, и вы не гуляете, да, и не развлекаетесь на стороне. То есть этот король мечей выпал не потому, что человек вас отсекает, а потому что он очень суров сейчас к себе, возможно, по отшельнику, потому что он взвешивает все за и против ваших бывших каких-то взаимодействий и возможно предпринимает что-то новое по тройке пентаклей обучается чему-то новому для того чтобы выстроить с вами отношения двойка кубков которые на обороте колоды вот так я прорезонировала вот эти карты вернее про синхронизировала если что-то вам подошло я буду очень рада почему потому что мне важно чтобы вы ощущали отдачу от этих раскладов чтобы вы тоже чувствовали а, вот эту вот эм, энергетику сильную да, которая здесь на этом столе что еще я хочу сказать здесь здесь много старших арканов раз-два-три-четыре а, при всем при том я выложила 10 карт, и 4 из них старшие арканы. Еще один, который не назвала, он на краю, как и правосудие, это карта умеренности. Эта карта дает понять... Вот, кстати, под умеренностью лежал отшельник. Да? Я могу сказать, что ничего сейчас не происходит именно в реализации отношений, то есть на физическом плане поступков нет. К сожалению, по карте умеренности. Но... По карте отшельник, могу сказать, это все неспроста. Как и вы, так и ваш визави сейчас проходит обучающий такой вот, знаете, как побыть самим собой наедине, прочувствовать, промыслить, проинтуировать, может быть, даже как-то придумать какие-то новые взаимодействия друг с другом, которые еще больше вас друг другу притянет, раскроет и самое главное придаст вашим отношениям какой-то свежести. Знаете, вот, потому что здесь есть вот у меня по карте императрица есть несколько процентов людей, которые смотрят, которые либо находились в браке когда-то, да, либо либо должны были пожениться, там, выйти замуж, но этого не произошло по пятерке пентаклей, ну, что-то там случилось, может быть у кого-то не было средств там и он не решился на эту связь, то есть и такое тут есть если брать вот этот вариант, да, то я могу сказать, человек по умеренности по отшельнику полностью сейчас меняет вектор вектор того, что он когда-то сделал неправильный вывод о вас: либо о себе, либо о своем материальном каком-то. Он пытается уже по тому, что дальше идет королева Пентаклей. Он понял вашу ценность, да, и понял, что нужно по королю мечей. Это король, который действует, не сидит на месте, а действует, да. И по рыцарю жезлов, он понял, что нужно действовать, нужно брать ситуацию в свои руки, и хватит уже, как говорится, Многие говорят, попой ровно сидеть. Дело в том, что э, здесь чувствуется очень сильно мужская энергетика. Вот сразу скажу, на этом столе женская как таковой, только в этих двух картах, королева Пентакли и императрица, и правосудие. Правосудие всегда говорит, что пришло время, пришло время, это вот было заложено, и заложено что? Чтобы вы были друг для друга э, вот, по тройке пентаклей союзом. Почему тройка это союз, а не двойка? Да, двойка кубков уже союз, да, это как бы тройка. Потому что первый пентакль это мужчина, второй пентакль это женщина, а третий пентакль это и есть их творческий союз. Творческий в каком смысле? Супружеский союз, там, не знаю, рождение детей, Каких-то, может быть, рождения идей. Но в любом случае это союз. Вы что-то создали, создаете вместе. Поэтому наш расклад называется «На связи сейчас». Да, на связи, да, выстраивается. И выстраивается по рыцарю жезлов. Мужчина выстраивает. Данную секунду он реально над этим задумался. Вы же, вы же по карте императрица. В принципе, обладать этой мощной энергией, которая выстраивает и не прекращала по карте умеренность, выстраивать это. Не прекращала, но у вас было мало возможностей, так как отношения всегда, я уже говорила об этом в предыдущих видео, всегда отношения выстраивают только двое. Если кто-то один соскальзывает, не работает и что-то там еще хитрит, обманывает то рано или поздно эти отношения обречены. К сожалению, многие женщины страдают в нашем мире из-за того, что они подточены да, под подстроение отношений. Они, в принципе, хотят, когда встречают мужчину... Да, есть такой момент, безумные встречи, там вот это вот все... Но, в принципе, нормальная, адекватная женщина никогда не захочет всю жизнь прожить как колобок, который там и от бабушки, и от дедушки ушел. Вы сами это понимаете. Поэтому сейчас ситуация такова. Женщины, они как были интуитивно богаты да, на вот эту вот энергию созидания, они продолжают находиться в этой энергетике. Мужчина же по троке Пентакли по рыцарю Жезлов, да, он начал и по пятерке пентаклей. он пока в начале пути, да, но у него он новичок, паж мечей, там, все такое, но он станет этим королем мечей. Почему станет? Интеллектуал, потому что, потому что он в отшельнике находится, он реально сейчас работает над собой». Я очень рада увидеть эти взаимодействия. Я считаю, что центральные карты как нельзя лучше. Еще раз говорю, рыцарь жезлов, предвестник того, что между вами сейчас уже это строится и будет скоро встреча. Тройка пентаклей – построение ваших отношений, ваших. там никого не будет, никаких лишних людей, никаких отмазок, никаких обстоятельств. Человек задумался и двойка кубков. Двойка кубков, как нельзя, кстати, говорит о том, что вы уже... Вы уже на связи, и на связи давно. Давайте посмотрим по магии наслаждений. Я хочу раскрыть чувственный ваш потенциал на данный момент, на связи. Вот вы сейчас, в данный момент, со мной на этом столе, благодаря чудеснейшим картам. Мы сейчас посмотрим его взаимодействие с вами и ваше. Вот карта выпала сама, вы видели «Восьмерка жезлов». Она все время выпадает, я не знаю, это чудесно, с, к, э, по отношению к мужскому, да. То есть мужчина выпадает с картой 8 жезлов. Это карта скорости, это карта бешеного желания быть вместе. Я уже говорила, здесь люди... Такая своеобразная лестница вверх в небеса, горит этот жезл любви. Люди наслаждаются друг другом, очень красивая, изобильная сцена. Здесь много фруктов, фондю, фондю шоколадное, дерево любви, ложе любви. В общем, он ее очень так нежно кормит из своих ладоней. Ну что может быть лучше? Это вот позиция мужчины сейчас в вашей связи. Он вас видит и себя видит вот в таких вот энергиях. Я очень рада. Ложу рядом с рыцарем жезлов. Опять-таки Жезла, Жезла это желание, горячее желание. Наоборот у нас семерка чаш. Семерка чаш это карта, карта того, что вы постоянно в его голове. У него есть семь, семь таких сладостных по кругу ходящих таких, как вам сказать... Знаете, как колесо обозрения, вот э, движутся такие э, машины, как сказать, ну вот в, колесо движется, мы то вверх, то вниз, и вот он то вот как-то вот успокаивается, но успокаивается в смысле фух, я там устал мечтать, и это то опять у него пик, вот такой вот у него. И между вами здесь образно тут изображена подушечка такая. Есть у вас сейчас препятствие, скорее всего у многих это расстояние, которое не дает вам вот это реализовать сейчас в данный момент. Ну это как бы близость, карта близости, да, реализовать это сейчас, прямо сейчас на вашей связи. Сейчас я посмотрю карту женщины. Подумайте, пожалуйста, сейчас об этом мужчине. И я постараюсь четко, четко взять именно то, что вы подумали. Вот, пожалуйста, король пентаклей. Вы очень его ждете. Да, вот он бежит к вам навстречу. Вот тут на карте все есть. Он бежит к вам навстречу. Вы даже немножечко спустили с себя юбочку или что-то такое. Ну, одежду. Здесь не видно, что именно. Вы хотите его. Вы хотите чтобы он обнял вас. Вы хотите прижаться к нему всей душой, всем телом. Хотите ощутить его аромат. Хотите согреться. И чтобы он согрелся вами. В общем, вы, на, вы в одном пространстве уже сейчас. Король Пентакли – это человек, который очень ценен для вас. Он обладает какой-то... Знаете, вот, вот сейчас идет, вот я чувствую... Вот что вы сказали о нем, да, он для вас, э, он для вас как вот, который вас считывают, ваше, ваше желание предугадывает. Вот, королева пентаклей, король пентаклей, это уже точно пара. Вот смотрите, начинали с королей мечей, король мечей это такой немного, немного отстраненный, показывающий, такой знаете, как вот, я боюсь там раскрыться, а это уже точно вы пара. Вы тут полуобнаженные, вы бежите друг на друга, бежите. Вот карта опять-таки скорости, карта ценности, карта подарков. Мужчина очень хочет вам многое отдать. Отдать э, не потому, что вы его просите, а потому, что он сам хочет этого. Он хочет разделить с вами все, что у него есть. И хочет, чтобы вы не расставались. Он бежит, как сумасшедший, к вам навстречу. Вы же, вот, немножко потупив взор, немного смущаетесь. Потому что, возможно, для многих это новые какие-то грани вас. да, Опять-таки, читаю Синастрии. Новые грани. Вы пока не были так откровенны друг с другом. Итак, я вас поздравляю. Вы на связи. И не просто так. Вы королева и король пентаклей, И вас ожидает восьмерка жестов. Карта скорости. Карта сладости, карта радости между вами. Вы на связи прямо сейчас. Что может быть для вас сейчас важнее, правда? Очень рада была вам помочь, увидеть все это, почувствовать. Перестать беспокоиться. Радуйте друг друга. Не забывайте, что то, что между вами, очень ценно. Наверное, через какое-то время вы вернетесь к этому раскладу и подумаете, Боже мой, все, все получилось. Все получилось именно так, как на этом столе. И разлука-то закончилась. Вот правосудие, она говорит, разлука заканчивается очень скоро. Ну, я не могу сказать, что завтра. но... Если сравнивать с тем временем, которое вы прошли вместе и в разлуке, вместе, но в разлуке, то она закончится скоро. Продолжайте строить и стройте с новым качеством. Я знаю, что вы меня понимаете. понимаете не как предсказатели, а что-то более, более глубинное. Не стесняйтесь этим делиться, мне будет очень приятно послушать, что у вас происходит, ведь я на самом деле все это делаю для вас. Я не могу сказать, что у меня есть возможность все время это делать, но когда я понимаю, что есть обратная связь с вами, я так радуюсь и мне хочется сделать еще видео и еще видео. В любом случае, я вас очень люблю. Посылаю вам воздушный поцелуй, и за вас безумно радуюсь. Каждый раз после того, как вижу, что выпадает, я даже засыпаю. Я, так как я снимаю вечером, в основном ночью, после того, как я проработал да, карты, я с таким, знаете, сладким чувством ложусь в кровать и Немножко вздремывают от того, от той сладости, что какие-то сердца уже вместе. Всего вам доброго. Люблю вас еще раз. Обнимаю. Будьте счастливы друг с другом. Пока.